Мы с вами живем в последние дни, и это уже ни для кого не секрет. Видя то, что происходит в этом мире, стихии, бедствия, войны. Христос говорит, когда увидите все это сбывающимся, знайте, вот при дверях. Но, к сожалению, есть люди, которые, как во времена Иисуса Христа, когда Иисус шел в Иерусалим на осле, когда перед Ним постилали свои одежды люди, когда они восклицали «Ассана, благословен грядущего имя Господне», то нашлись люди, это были серьезные люди, это были учители закона, фарисеи, книжники. Они обратились к нашему Господу, чтобы тот запретил им. Точно так же как и сегодня они взывают к Господу, чтобы Бог запретил слугам его говорить истину, говорить правду о них, потому что они устали от правды, они устали, на что Христос им ответил, что если они умолкнут, тогда камни будут говорить. Камни они все-таки будут говорить, камни они заговорят. Самое главное, чтобы для тебя, мой милый друг, не было слишком поздно. Я бы хотел сегодня прочитать стихотворение Николая Александровича Лодневского, которое называется «Кто еще?». С годами время сводит счет, а в сердце радость неземная. Друзья, скажите, кто еще Христа Спасителя не знает? Кому сегодня свет не мил? И жизнь страшнее черной ночи. Вас Бог в Иисусе возлюбил. Он вас спасти сегодня хочет. Нет на земле иных путей. К покою, счастью, совершенству Христос ведет своих детей В страну покоя и блаженства. И я когда-то шел во тьму. Бродил на ощупь в мире этом. О, сколько песен сатане душой обманутой пропета. Теперь дорога мне ясна. Иная жизнь, иные песни, раскрепощенная весна Ликует в радости небесной. Да благословит вас Господь наш Иисус.